пошла Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Ну, Но... все, все, все. Все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик.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 Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Знаю, что там делалось. Страшные должно быть вещи. Генрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. <связь> Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнуться. Словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают, не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Генрик ищет Цири, потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка это бароны, какая-то ведьма. Зараза. пошла. чтобы деточка. ЖАК, помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верны, милосердный разорили, чтобы им пусто было. Починить надо обно на часовенку, иначе верно обидеться. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Фарша бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готова. Добрые боги, мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить. У меня уже есть ремесло. Я ведьмак. А не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что, увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боки тебя направят. Давай, платва. Теперь помедленнее. Амулетики? Бизоарчики? Может, черепаший камень? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни. Надежные средства в ненадежное время. Прощай. Падлы у тебя как творог белый, а я дорогу поеду. Ой. А если мой старик с твоим тоже взялись за такое? Да ну Одна баба другой бабе засадила в жопу грамм Я на колдуньи не хочу. До... Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Да. Чуть еще. А вон. Угу. Надо было его другой раз колдуне послать. Может и от Лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдуне. Не знаешь где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелила, он двинуться не мог. А от колдуньи вернулся здоровенький. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники, хоть бы детишки пожевали. По Марьянам-то мужик умеет о семье позаботиться. Наловил водяных крыс. На много дней еды хватило. А ты любишь сверчков? День добрый. И говорят, знаешь, где искать местную колдунью. Это кто сказал? Жена твоя. Глупая бабища. Оставьте меня в покое. А бабу мою не слушайте, потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуни, ни знахари, ни вещик бабок не осталось. Может, Марк Рон освежит твою память? Ну, раз такое дело... За деревней найдете пудик, а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только злая не причиняйте суды. Мы тут про таких, как вы слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуней жгут. Ничего я вашей колдуни не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась, но умная, аж страх. И собой не дурна, ну, если кому худющее нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров. Большой камень труда. Теперь направо и до телеги. Госпожа, коровенка, значит, с говна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голода калели. Или их солдаты забрали, а без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову, но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа, сегодня не милостивая. Лучше бы завтра заснуть. Не судачьте про нее. Она же наказала. Есть кто дома. Куда она делась? У него сильная аура. Это артефакт или... Здесь мило. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Гер. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Кто-то еще? где ты поглазить сюда пришел нет поговорить Ха, отвернись и подожди Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя сейчас, я ненавижу ее восток сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранила эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Я ищу одну девушку. Какую? Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдуне. Что за вздор! Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц, три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства! Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. А, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами с Эль, а эльфский чародей. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно Ацири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Наставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать. Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому рельфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не он. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цириллой. была здесь нет я надеялась что эльф вернется как обещал или появится это его девушка в любом случае я понятия не имею что нас ждет но давай выезд